Всем привет, и сегодня очередной книгообзор от э, Олега Факеева. Э, я не устаю повторять, что многие книги мне попадаются в руки случайно, но ну, нормальные люди знают, что хотят прочитать, э, в интернете находят, в фейсбуке, в постах, кни книги уписывают, составляют список, я читаю это в таком... Фотокоп... Ой, блин, че же это в камеру? Время. Три часа дня я в камеру зеваю, как будто не выспался. Спал немерено. Ну, То есть какой-то системный подход использую к тому, чтобы читать книги. Я реально читаю половину книг системно, а половину не системно. Почему? Потому что я увлекающийся человек. Вот попалась мне какая-то серия вдруг книгу, и я, блин, начал там запоем ее читать. И все остальное, что у меня было по плану, просто э, отодвинул назад. Эта книга мне попалась с руки случайно я очень трепетно отношусь к таким случайностям вот попался что то случайно знаете как тот -то верит там судьбу судьба ведет вот ну, вот как знак попал книга надо прочитать потому что то что ты купил полгода назад и до сих пор прочитал не прочитал это значит что ты скорее всего зря купил ну время этой книги не пришло пришел купил ты ее раньше, чем полагается. А вот то, что тебе вот сейчас судьба подбросила, это она вот ту твою ошибку исправляет. Что, мол, не ту тебе надо было книгу купить, которая на полке у тебя лежит, а вот то, у которой тебе в руки попалось. Итак, Бернард Вербер, а, «Энциклопедия относительного и абсолютного знания». Необычная книжка, просто необычная. Она напоминает энциклопедические слова. Здесь... Разные статьи на абсолютно разные темы. В принципе, ни с чем не связаны. И если посмотреть на ее толщину, то по толщине от энциклопедического словаря вообще реально не дотягивает. То есть в этой книге осветить там все невозможно. Но при этом в ней освещены такие моменты, из-за которых мы в словарь никогда не полезем. Я вот читал и думал, блин, в чем суть... Я нехорошо, конечно, сказал «блин», а, но я читал и реально задумывался, и на пробежках задумывался, чем притягательна эта книга, почему я ее читаю с интересом. Действительно, там даются какие-то абсолютные знания, вот такие факты конкретные, а, о которых ты специально вряд ли будешь, если это как-то не связано с твоей работой, хобби, увлечением, а, не будешь специально читать. И ты вдруг узнаешь, бляха-муха, вот такой интерес. Сейчас я попытаюсь чем-то найти. Ну вот, например, очень интересно здесь описано, как мухи самцы делают подарок зеленой мухе самке, чтобы она их не съела. Но ну вот мне это в жизни не нужно. Но э, вот такую страничку я прочитал с огромным удовольствием, интересом, более того, запомнил даже несколько раз рассказывал и пересказывал. А есть? реально философские вещи, философские вещи, о которых ты, которые за, э, заставляют тебя задуматься о каких-то глобальных вещах. Ну вот, например, там уровень организации начинается с молекул, с клетки, там до животных. .Pluto. Так вот, о чем это я? Для кого эта книга? Вообще непонятно для кого. Читать можно любому. В любом случае будет интересно. Вы что-то узнаете абсолютное. Задумайтесь о чем-то относительном, и я, прочитав эту книгу, сделал такой вывод, что она еще раз подчеркивает, насколько все абсолютно относительно в нашей жизни, даже знания. Вот есть у вас абсолютное знания про эту зеленую муху, но вы его очень относительно можете в жизни применить. Непонятно вообще, кому это нужно. Для чего вам эти знания? Вообще она поставила для меня вопрос, как бы внутренний для меня. А для чего мы учимся? Зачем мы знания приобретаем? Если мы приобретаем знания только в той узкой сфере, которая для нас нужна, то мы отрезаем себя от окружающего мира и никогда не узнаем про подарки зеленым мухом или про, например, я сейчас скажу, про мутацию трески. Вот я не знаю, зачем вам мутация криски. Мне она тоже не нужна. Я уже забыл об этом. То есть это знание такое, которое мне не нужно. Но прочитал про это с большим интересом. Поэтому книга это, скорее всего, философская. Но философия ее спрятана под вот этими статьями абсолютного знания. То есть вроде как бы вы узнали что-то новое, научились, но это вам и это вам было интересно, но в жизни это вам вряд ли пригодится. И такая единственная борьба противоположностей, интереса к знаниям и ценности этих знаний, осмысленности их и применимости и важности для вас. Хорошо или плохо узнавать это? В целом, наверное, хорошо, маленький ребенок не знает Какие знания ему нужны? Он познает мир таким, какой он и есть. Но со времен зарождения человечества и человека как мыслящего существа объем знаний такой колоссальный. Объем информации, объем знаний. Объем информации увеличивается в несколько раз там за каждый год. И ты, в принципе, не можешь все знать. И вопрос выделения тех знаний, которые тебе действительно нужны и интересны, становится архиважным. Архиважным. Ну, как и вопрос с книгами. Вы заходите в книжный магазин, а там немереное количество книг. Что вам выбрать? Вы берете книжку, пролистываете, думаете, интересно это или нет, и таким образом накупаете там 5, 10, 15 книг, прочитали, из них маленькая выжимка знаний, которые вам, возможно, пригодится, а, возможно, и нет. Только тогда, когда вы целенаправленно что-то изучаете для своей работы или хобби, вот тогда понятно, что эти знания вам пригодятся. А все остальные знания – они получается вам вроде как бы и не нужны, если у них нет практического применения. Но знать то интересно. Именно это толкает нас, эта любознательность, этот интерес к новым знаниям, наверное, один из тех фактов, который движет нашей жизнью и позволяет совершать нам новое открытие для себя лично, для своих близких, окружающих и для человечества в целом. В общем. Вы прочитаете эту книгу очень быстро, потому что она занятная. Вот именно так бы я сказал. Вы получите абсолютные знания, которые будут абсолютно неприменимы в вашей жизни, но будут вам абсолютно интересны. Вы прочитаете несколько философских статей, в которых вы поймете, что очень много относительного в нашей жизни, и вы не будете понимать, как применять эти относительные знания в жизни, потому что вряд ли вы философ, Философы, думаю, такие книги не читают, они мысли просто другими глобальными категориями. В общем, книга-загадка, которую можно перечитывать бесконечное количество раз, пока вы не запомните все абсолютно относительные знания, которые заключены в этой энциклопедии. Я надеюсь, что вы с удовольствием прочитаете. С вами был Олег Факеев. Ну и извините за долгий монолог по поводу знаний относительности и абсолютности. Просто, ну, не знал, как еще можно про это рассказать. Пересказывать не очень хорошо. Надеюсь, что это вас не отпугнет от прочтения этой книги. Ну и до следующего обзора. С вами был Олег Хоккеев.